Ну что, ребятульки, всем привет. Сегодня 17 февраля. И вот сегодня сделал второй воблер. Вот такой вот. такой раскраски. Язычок уже деревянный, а не пластиковый. Вот. Фокусировочка. Хоп-хоп. Ну так же само, принцип тот же. Как и в том воблере во вчерашнем. Только сегодня я уже крючки, тройнички поменьше поставил. Да и сам этот воблер гораздо меньше. Вот. Такие вот дела. Сверху такая вот спинка. Ну как-то так, что Нравится, ставь лайк. Подписывайся на канал. Вот, отгрузка такая же, свинцовая. Так что метров на 30 можно смело кидать его. Да на 30 по траве и не надо кидать его. Можно кидать метров на 15-20. На ловить смело травянок это вот. Сделано примерно, чтобы травяночку ловить. Вот с ножницами сегодня сравниваю. Все, кто смотрел вчерашнее видео, помню, что те ножницы... Ну, в смысле, вот эти же ножницы с тем воблером гораздо меньше. Вот настолько примерно еще. И по толщине. Ладно, всем пока. Ставьте колокольчик, пишите комментарии.